Всем привет, ребята! Хорошего вам настроения! А сегодня у нас очередная бумажная распаковочка. Давайте выберем пакетики. Сегодня мы заканчиваем коллекцию знаки Зодиака. Возьмем клубнички. Вот эту коллекцию. Эту, этот пакетик, точнее. Коллекция из прошлого видео. Давайте возьмем также два. Так как коллекций очень мало, будем брать в некоторых коллекциях по 2. Здесь давайте тогда тоже два. Вот этот. Ну и давайте вот этот, раз уж выпало. И этот. Здесь осталось всего 4 пакетика, поэтому два, думаю, не будем брать. Давайте зелененький. Посмотрим, сколько у нас коллекций. Точнее, пакетиков один, два, три, 4, 5, шесть, 7. тоже неплохо. Давайте посмотрим, чтобы вам было все видно. Отличненько. Ну, давайте новую из прошлого видео коллекцию. Такие два пакетика. Под номером 7 вот сюда нам попались Куроми и Хэллоу Китти, очень милые. Давайте их приклеим. Это под номером 3, а это под номером 7. очень красиво получается авокадики давайте начнем открывать эту коллекцию эти пакетики очень трудно открываются и давайте сразу второй Нам попались вот такие картинки. Ну, бывает. И что делаешь? Это под номером 4. Давайте ее сразу приклеим. Отлично. А это под номером 3. Номер 3, номер 3. Ну что, и номер три, отличненько. Следующая коллекция каблучки. Давайте посмотрим, как, на какой страничке будет красиво смотреться. Думаю, вот на этой. Здесь как раз есть голубенький цвет. Она чуть-чуть порвалась, поэтому нужно подцепить. Отличненько. Подцепили. Очень клейкий. Давайте приклеим. Он очень рассыпался, но я надеюсь, что остальные не будут так делать. Следующая коллекция. Это мы закончили в прошлом видео. Коллекция клубнички. Давайте приклеим вот такую вот нашу красивенькую ковничку. Вот сюда. Это у нас security. И знак зодиака. Сегодня нам попадется козерог. Это наш последний пакетик в этой коллекции. Он у нас с двадцать второго ноль по девятнадцатое ноль Очень красиво. Но эту коллекцию мы закончили. Наше видео, я думаю, идет совсем недолго. Поэтому давайте еще какие-нибудь пакетики откроем. Например, еще одну каблуки. Авокадо. И коллекцию из прошлого видео. Вот эти две. Ну и давайте уже тогда сок возьмем. Отличненько. Давайте откроем. наши еще одни пакетики. Давайте сразу откроем клубнички. Котик хочет в комнату, а мы его не пускаем, потому что я снимаю видосик. Он как сейчас раскричится, и все... И никакого видео не получится. Вот сюда давайте приклеим нашу аккуратненькую клубничку. Давайте сейчас следующую. Найдем местечко. По-моему, очень красивый и миниатюрно. Черный каблук. Такой вот малиновый. малиновым украшением. И такие вот красивые кристаллики. Очень красиво смотрятся. У моей сестренки в этом месяце день рождения, поэтому скоро я буду делать ей подарок. И когда сделаю, я вам его обязательно покажу. Я надеюсь, вам понравится. И важно, чтобы понравилось моей сестричке. Для второй сестры я сделала кулончик и подарила ей его. Ей очень понравилось. Оно очень красивое. На нем сердечко. Также из бисера. Отличненько еще два пакетика. И мы закончим эту коллекцию. И наши новая коллекция это из прошлого видео картинка под номером 9 давайте ее сразу приклеим я забыла сделать насечку поэтому давайте сделаем ее вместе это иногда делать очень трудно а иногда очень легко Давайте вот это вот как-нибудь берем. Вот так вот. Номер 9 у нас вот сюда. И вот такой пакетик. его Сразу быстренько открываем. Открывается он неплохо. Нам попалась картинка под номером 12. Вот сюда. Очень милая картинка с клубничкой. Но давайте еще одну. Мне очень хочется. Мне так нравится открывать пакетики. Давайте вот эту. Все. На этом все. вот Это последний пакетик в нашем видео. С лягушечкой. С бананкой лягушечка. 14. Вот сюда. Нам попалась новогодняя Hello Kitty. Очень миленько. Ребяточки, обязательно пишите, какая коллекция ваша любимая, а также какие пакетики открыть мне в следующий раз. А на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Мне будет очень приятно. Всем пока-пока. Не забудьте писать комментарии. Пока!